Растения и животные являются живыми организмами. У них много общего, но есть и существенные различия. Как правило, растения способны самостоятельно образовывать питательные вещества, используя энергии солнечного света. Животные питаются только готовыми питательными веществами. Рост растений и не ограничен то есть они могут расти в течение всей жизни большинство животных растут до определенного возраста животные подвижны растения способны лишь к ограниченным движениям листьев и стеблей